Уверенный в себе мужчина э, может позволить себе носить розовую одежду. Скучно не будет, блядь. Я алкоголик. Мне не сложно, а вам приятно. Колец. Бабушка делала чья-то где-то, наверное, в подвале и под кем-то, чем-то, или как-то нет. Компания больших мужчин, или там да, в, в, опытных женщин. Это, возможно, попытка у угнаться за трендами. Говорится, нужно иметь талант, чтобы испортить э, хорошее блюдо. И я не знаю, зачем у меня эта мысль вылезла из головы, и почему, потому что, наверное... Здравствуйте, уважаемые! И у нас все так же из-за разных санкций все так же не самая дорогая продукция, потому что кризис в стране, а вы что-то не донатите. Вот карта, пожалуйста, на нее можете перевести, даже можете указать на какой на напиток, чтобы я обозрел, или может какой-то продукт, чтобы я приготовил. Можете перевести, задонатить. Мне не сложно, а вам приятно. Или наоборот. Как-то так. В общем, такие дела, такие дела. Естественно, самая водная наша любимая часть про то, что не забываем подписаться, авансом лайк, потому что... Скучно не будет, ребят. я вам обещаю. Лайк, подписка и, естественно, комментарии. И меньше слов, больше дела. Давайте поменьше пи***ть побольше с***ваться. Ну, и у нас сегодня впервые торговая марка Мехков будет. Будет такая гамма новых ощущений. Представлена, нашлась вот такая вот необычная бутылочка попалась мне на глаза. Почему бы и нет, почему бы и нет... Посмотрим, как что будет. В общем, Олеся. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. В принципе, женщина все правильно сказала. Давайте до конца. Водочка-то Михков у нас давно известная. А вот именно такую увидел впервые. Водка ультра-лайт без глютена. Водка Михков ультра-лайт. 0,5 литра. 38 градусов Маловато понимаешь Маловато будет Безглютеновая водка Интересненькая наверное, Для тех, кто следит за своим здоровьем Кто не ест глютен Тот, наверное, этому будет рад Я лично ни одного такого человека не знаю Но знаю, что есть такие вот люди Кто, кто вот следят и Кому глютен вреден Или придумали себе какую-то хрень Но ну, именно и для этой части людей Видимо, она и создана Ну что, Водка Михков Ультра Лайт. Состав: водопитемоисправный спирт этиловый ректифицированный и сырья Lux, с сахарный сироп мёд, натуральный энергетическая ценность 210 килокалорий на 100 миллилитров. Изготовитель: о Георгиевский э, Россия, город Краснознаменск на Перейдем на сайт этот, наверное, не сейчас, потому что, ребят, мы все с вами помним, что. Мехков входит в состав, ну, Георгиевский вот этот завод, он входит в состав Белуга Групп. Очень мощная компания, огромнейший ассортимент всех видов крепкого и полукрепкого алкоголя, винонастойки. И совсем недавно, кстати, вот оно еще свежо в памяти, снимал обзор на Архангельскую чесночную. Вот он, вот здесь вот и в описании. Архангельский винный завод тоже входит в состав «Белуга Групп». Так что и «Георгиевский», и торговая марка Мегков, соответственно, тоже «Белуга Групп». «Белуга Групп» мощнейшая по ассортименту. Блин, мне даже сайт грамотно все время обновляется. Умеете, могете. Собственно, пробуем, наверное, уже вскрываться. Вот пробка такая интересная. Вот узенькое горлышко, но ну, вот эта вот форма, конечно, тугу это удобно. Чем удобно, что она вот в карман можно прям штанцов положить. И она вот эта вот узенькая, не круглая такой вот формой, наверное, в этом есть свой плюс. Пробуем скрываться, естественно. Подержав в холодильничке у морозилочки, она вот хорошенькая такая стала, запотевшая. Я, как мы любим водочку. Охлажденненькую. Кстати. Лайфхак. Если у вас нет времени охладить бутылку водки, потому что бутылка 0,5 объема будет охлаждаться гораздо дольше, возьмите просто стопки поставьте. В морозилку они остынут быстрее и, соответственно, когда нальете теплую водку, она получит холод от стопочек, и все, все аккумуляторы холоды. Кстати, если вдруг у кого-то завалялись камни для виски, у меня вот, кстати, есть камни для виски, э, их тоже можно использовать, они ничего не впитают, но очень быстро охладят. Ну, водочку-то я подержал в морозилочке, давайте я хватит. Властелин колец. Запомни, назад пути не будет. Как только женишься, твоей свободе наступит большая пи... Глушителя, как вы видите, нет. Я его тоже не наблюдаю. Ну, это, в принципе, по-моему, пережинки прошлого. Когда-то в молодости нет. мы все почему-то были уверены, что если есть глушитель, то это значит что точно не подделка. не подделывается. Сейчас много разных приложений, и сервисов, где по... Акцизные марки можно через смартфон считать и узнать, собственно, подлинность бутылки именно этой конкретной. Потому что акцизная марка, она для каждой бутылки уникальна. о хо, -хо. Чем пахнет, а? Чем? Довольно резкий запах. Вот не, не так, что прям вот вообще сильно. Чем? Правильно? Хуйню! Ну, давайте-ка уж все-таки тянуть-то, наверное, все-таки для того, чтобы как-то.. Рецепторы разогрелись, освежились, давайте-ка я, наверное, глотлючик уже сделаем. Действительно, почему меня? Ну что ж, и перед тем, как представить обязательную часть нашей э, обзорной дегустационной части, закусочку, закусочка, подводочку обязательно, обязательно хочу, чтобы вы написали в комментариях сказали свое мнение, чем вы предпочитаете закусывать водку может вы вообще в принципе ее только запиваете а может вы пьете ее не закусывая, не запивая типа закуска градус отнимает напишите свое мнение мне очень интересно, какого рода аудитория у меня все-таки, давайте-ка честно, объективно и вдруг вы напишите что-то, что на самом деле я никогда не пробовал и вот этот Совет э, вывезет и поможет, и зайдет. Э, ну что ж, э, готовы? Смотрите. Водочка, водочка, это истинно русский продукт. Именно Менделеев разработал это сочетание. Наш великий э, э, химик-ученый, это сочетание 40 градусов. Почему-то, кстати, вот его до 38 опустили. И поэтому, собственно, и закусывать надо самым русским продуктом. Сегодня у нас на закусочку соленый огурчик. Бабушка делала чья-то где-то, наверное, в подвале, и под кем-то, под чем-то, или как-то нет. Ладно, покупной огурец. Свои еще пока не пошли. Но, я думаю, рецептик быстро соленых. Хотя у меня же есть. У меня же есть даже, вот он Волкоблок как-то влез, в винтер сафари, короче, я там рассказывал, как я делаю огурцы, он, естественно, в описании, и вот здесь вот подсказочка, потом заводильные огурцы, там быстрый способ, легкий, простой, перейдете, посмотрите и огурцы, заодно и обзор на тот алкоголь. Самый русский продукт, ответ, это, это, блин, пельмешки, пельмешки отварные. Отварные пельмешки. Кстати, напишите в комментариях, какая вами самая любимая торговая марка пельмени. Очень-очень интересно ваше мнение. Я вот люблю Лошкарев, Малышок, некоторые виды сибирской коллекции. Вот в данном случае Лошкарев из говядины, Лошкарев из говядины, может вы вообще сами лепите пельмени, только собственные лепки, может быть такого? Напишите об этом в комментариях, мне важно ваше мнение, ребятки. Я бы предпочел и Ну, видимо, когда уже все представлены и от э, стопочки уже пошел небольшой. Пора уже, по-моему, заканчивать с этой вступительной частью. Так что, ребят. И, а теперь самое время... Братьюня, самое время написать. Ролик начинается с такой-то минуты. Не Неблагодари. Ну... Дорогие мои друзья, давайте-ка все-таки... Блин, ну вот запах, как сказать, наверное, по шкале от... Одного до десяти, вот именно спиртовой, вот где десять это прям вообще разит, а единица это не ощущается. здесь, наверное, наверное где-то вот, наверное, четверочка. Так что давайте-ка, дорогие мои зрители, подписчики, ребятушки, шахнем. Водку надо пить каждый день. А хорошо. Заходит мягонько, мягонько. Она лечебная, она лечебная. Ультралайт, вот я не знаю, почему ультралайт. Убрали 2 градуса, э, взяли, что, не, не зерновой спирт, а вот как бы люкс и, и, и что, свекольный какой вот, ну, без глютена. Я ни на одной бутылке водки не видел, что содержит глютен. Но зато абсолютно не указанные углеводы. Вот, углеводы это по факту-то и есть глютен. Углеводов нет. Углеводы это основная составляющая, собственно, зернового спирта. И это факт. И, мои дорогие, я совершенно случайно, вот прям реально э, вспомнил, что есть у меня на канале рецепт из безглютеновых макарон э, Иванда Мария. Торговая марка, вот он сейчас вот здесь вот выползет и в описании я ссылочку на него прикреплю, посмотрите. О, как интересно. Да, на любителя. Э, хоть с, э, спирт как бы и разит, э, как бы, как бы, да, наверное, все-таки 6, 6, 7 где-то вот так упало. Вот Блин, из бутылки сильнее и стопки меньше, вот я не знаю, как это работает, и не от объема это что-то зависит, это вот эта герцость, все резкость. Сейчас сохнет! Сейчас сахнет! Абсолютно не обжигает, Абсолютно слизистую не обжигает, заходит мягенько. Они оправдывают свое название. Он оправдывает свое название мягко. Но вот без я не знаю. Мне, мне почему-то кажется, что это вот тупо пиарход. Вот ну, какое-то такое мнение, но она, кстати, довольно-таки недорогая. Мягков ультралайт. 295 рублей 99 копеек по акции за 5 вот такого мягкого мягкого все думаю именно вот этот вот э, сахарный сироп и мед, и вот именно они и смягчают вот этот вот, вот как бы запаха и не убрать а мягкий захода э, думаю именно в нем дело ну вот блин запах конечно при вот, вот, Бутылки, бля, ну вот, вот прям вот, вот, блядь, с сука, медицинским хуячит. В вот. стопку наливаешь уходит. Вот как это работает? Как, как, как это вот? Ну, ш, ш, ш, что это вот, ну, как? Так. Это что такое, а? А? Блядь, ну серьезно, нету. Отсюда есть, отсюда нету. Как это работает? Блин, мягко заходит, вот. Даже вот, ну, не, не тянет очень быстро, чем запить, закусить, э, хорошо лежит. Нихуёво, да? И мы все с вами помним, что чрезмерное употребление вредит. Знаете, миру в алкоголе, иначе мера пресечения будет вам избрана э, другими людьми. Не рекомендую садиться за руль, но если вы долбоёб, то, блядь, это уже ничего не поможет. Э, Супер аху нахуй, чувак! Ебошит. Ебошит, блядь, как будто спирт, блядь, этиловый, блядь, из этой, из, э, этой, школьной, химической, этой колбочки, блядь, ну, и, там, хуй знает, ну, этой, от, от ватки, блядь, когда эти укол делают в поликлинике, блядь, вот, блядь, ебошек. Нет. Очень слабенький запах спирта. Я вообще не понимаю, нихуя, как это работает, что за магия, на одном объеме там, речь, вот, все скопилось, ну, в общем, Ребят, давайте-ка вот э, стопаречек э, в честь э, Дня города вашего города. Э, ну, пересмотрите, перевырежем, э, перепишем, э, пере... Э, такие дела, ребят, давайте. Звучит как тост. Какой? За который вы Выберем. Вы, ребятушки, давайте теперь все-таки по. Подытожим наконец-таки, за вот эти свои плюс-минус 300 рублей, вот этот Мягков без глютена, э, своей э, зеленой этикеткой без глютена, блять, водка, блять, водка без глютена, сука, макароны без глютеновые, ну хер с ним. ну вот вот что, вот, ну куда катится мир, хер с ним. из бутылки разит, спиртом очень сильно, и стопки нет, как это работает, я не знаю. Под огурец, под пельмешку вареную с разными соусами заходит там, ну, замечательно. Из-за присутствия меда, ну, сахарного сиропа, на четвертой стопке меня уже бросило в жар, в пот. А это, наверное, тоже своего рода медицинский эффект. Это мы, пожалуй, ставим, ставим за это вот, ну, вот, вот вот лайк. Лайк! Лайк! Лайк! зайки! Ребята, это, это хорошо заходит мягко обжигает у дико умеренно обжигает обжигает все-таки чуть-чуть слизистую но это вот буквально уходит это одна из немногих водок которую при нужной охлаждении можно пить не закусывая не запивая главное поймать вот эту температуру и все будет хорошо и в общем безглютеновая водка супер как-то ультра лайт супер ультра мега мягков ультра лайт ребят рекомендовано к употреблению Проверено на себе. За 300 рублей это хорошо. мягков от э, Белуга Групп, а оттуда, походу пораши мы пока еще не видим вот, давайте-ка... Кто еще не подписался. Подписались все нахуй на этот сайт! Быстро! Кто досмотрел до конца... Кто посмотрит э, не вошедшие э, моменты э, тому, кто посмотрит там фоточки, пойду сейчас в конце. Давайте э, вот именно именно за вас, мои дорогие зрители, подписчики. И давайте-ка. Спасибо за просмотр. Пока! Это все. И только. Внутри вот Нет, обжигала, Это я думаю. О, oh, босс, не босс, не